Напоминаем, что вы смотрите программу «Полезное утро» и далее поговорим о новом виде налогового вычета, который может появиться уже совсем скоро. Дело в том, что в Госдуме предложили вести социальный налоговый вычет для несовершеннолетних, которые ведут активный образ жизни. Речь идет о подростках, которые занимаются фитнесом или же посещают спортивные секции. Специалисты уже подготовили соответствующую поправку к этому закону. Согласно документу, налоговый вычет смогут получить не только налогоплательщики, но и их несовершеннолетние дети. Это коснется также усыновленных и подростков подопечных детей. Ну и подробнее о налоговом вычете и способах его получения нам расскажет Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры, автор книг по финансовой грамотности. Она уже с нами на прямой связи. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Елена, расскажите, как этот новый вид налогового вычета будет работать? А, ну, когда вы оплачиваете, для того, чтобы получить любой налоговый вычет, давайте, наверное, с общих черт начну, необходимо иметь белую зарплату. Дело в том, что ни индивидуальные предприниматели, ни самозанятые не смогут получать никакие налоговые вычеты, так как они не оплачивают 13% в бюджет и, соответственно, нет права на возврат. А те люди, которые официально трудоустроены, которые оплачивают 13%, они имеют право, собственно, на социальные налоговые вычеты. Это не только фитнес, но и еще и медицинские услуги, обучение где-либо, оплата полисов долгосрочного страхования жизни. В том числе и имущественный вычет. Это когда мы покупаем с вами какой-то объект недвижимости и вправе получить часть денег обратно. Как будет работать? Если несовершеннолетний трудоустроен, то он, соответственно, сам может подавать, или же он может подавать самостоятельно и показывать о том, что ему оплачивали родители. Если мы говорим про какие-то ограничения, сколько максимальную сумму мы можем получить и можно ли суммировать несколько налоговых вычетов? А, вообще у каждого налогового вычета есть определенные ограничения, и социальные налоговые вычеты составляют максимально 15 600 вы можете получить обратно при условии, что вы потратили 102 В месяц. Если вы... Или а, в год? Нет, за, год. Mm -hmm. за год. За год. То есть если вы, вы, вы потратили на все социальные вычеты, не только на фитнес, но и на оплату медицинских услуг, на обучение детей там, в детском саду, в школе или в вузе, и, там, предположим, на оплату медикаментов, а, в суммарно вы потратили 120 и более, то вам вычет вернут максимум со 120. Если вы потратили меньше, то, соответственно, вам вернут 13% с меньшей суммы. И расчет именно идет такой, что если 120 потратили, то 13%, это 15 600, и вот 15 600 к нам возвращается в карман. Елена, какие еще виды налоговых вычетов вы бы лично добавили? Вот чего еще не хватает? Вообще, которые, которых, которых не существует... еще не существует, но было бы неплохо, чтобы существовали. Или, в принципе, а... хорошо было бы вообще за все в принципе, получать этот вычет? Дело в том, что... Но мне кажется, о том, что система, связанная с этими ограничениями в 120 тысяч на социальный налоговый вычет, она все-таки должна быть пересмотрена в будущем. Потому что 15600 – это все-таки маловато. Потому что мы все-таки тратим реально больше денег на обслуживание самих себя. Мы не только оплачиваем обучение детей, мы не только пользуемся медицинскими услугами или покупаем медикаменты. Суммарно за год этой суммы все-таки не хватает. То есть я бы, конечно, увеличивала стоимость налоговых вычетов социальных. Ну вот этот налоговый вычет для активных, ведущих активный спортивный образ жизни подростков, сделан для того, чтобы их привлекать к спорту. Не проще ли сделать было кружки бесплатные, какие-то побольше их, чем вычет потом выдавать и оформлять все это? Ну, система по-другому немножко работает. Дело в том, что кружки платные именно из-за того, что люди, которые там оказывают услуги, они зарабатывают на этом. А если делать кружки бесплатными, тогда нужно будет выделять зарплаты сотрудникам, которые будут вести эти кружки. А здесь, соответственно, дополнительные расходы возникают помимо того, что зарплата, еще содержание и различные взносы в пенсионные, в налоговые и так далее. Ирина, вы сказали, уже давно не менялась вот эта верхняя планка. Да? Социальное да. вычетов 120 тысяч, имущественного в 2 миллиона. Как давно вообще они существуют? Вообще от чего отталкивались, когда создавали эти верхние планки? А, ну, Изначально, изначально вообще их создавали для того, чтобы государство фиксировало, сколько максимум они готовы поделиться с населением с возвратом. И если социальные вычеты, они зафиксированы там много уже лет, я сейчас не буду врать, не буду говорить сколько, всего лишь потому, что не помню, то социальные, имущественные вычеты, они хоть как-то пересматривались, и там вводились в том числе и проценты по ипотеке, когда уже понятно стало, что большинство людей покупает объекты недвижимости с помощью договоров кредитования, в том числе имущественный вычет начал распространяться и на проценты. Однако... Однако вот именно эта система связанная с вычетами и тем что мы можем их получать исключительно имея вот хорошую зарплату потому что в год вычеты они как они суммируются но больше чем вы оплатили государству вам больше не вам все равно никто не выдаст да, да, спасибо да, есть... большое елена феоктистова директор центра финансовой культуры автор книг по финансовой грамотности была с нами на прямой связи.